Друзья, давайте вот распределение по долям. Распределение по долям будем говорить на вип-блоке. То есть, в базовом блоке, заплатив сейчас, я дал вам концепцию, связанную с тем, что, во-первых, формула сложного процента, соответственно, в долгосрочном периоде она работает. Если мы это понимаем, что она работает в долгосрочном периоде, вчера был вопрос, где взять доходность 20-30% если говорить о том, что мы инвестируем в России, то получить доходность 30% в рублях можно вот так, покупая реально надежные инструменты. Поэтому в валюте доход ограничен только рост валюты, в акциях это рост падения цены, то есть можно зарабатывать как на росте, так и на падении. Дивиденды – это от чистой прибыли, которая выплачивается ежегодно, реинвестирование дивидендов, плюс возмещение НДФЛ потому что также по акциям их можно покупать с индивидуального инвестиционного счета и получить возмещение НДФЛ и получить еще 13% сверху к доходности 30%. Помимо всего прочего, мало кто знает о льготе НДФЛ, что если вы купили акцию в портфеле, и держите ее 3 года. Вне зависимости от того, 400 тысяч рублей вы разместили или 50 миллионов рублей вы в этой акции разместили, через 3 года, если вы ее продаете после покупки, вся прибыль, которая образовалась по акции, не облагается подоходным налогом. То есть, таким образом вы сохраняете всю прибыль, которую получили. У нас такая льгота есть.